Да, я создал этого монстра теперь банковские котировки взлетят до небес после того как он уничтожит город и я разбогатею а! В эфире аналс 180 из экстренных новостей. Трамп, вторгся в Пусистан, в Блэк Старбургерах. Кока-колу теперь называют Блэк Кок. И да, чуть бы не забыл, сегодня в нашем любимом городе завелась неизвестная хуйня, которая косит народ налево и направо. В общем, товарищи граждане, это полный пи***с и другая расчленка. Присылайте нам в редакцию свои видео с чудовищем, поедающим ваших друзей и родственников, и мы их обязательно покажем в прямом эфире. До скорых встреч! Это что за хрень еще? Министр обороны? Да, президентка России Екатерина Третья. Я не поняла, что там за хрень атакует северную столицу. Мне не важно, что вы не в курсе. Ловите ее и мочите. Мне не важно, где вы ее поймаете. Поймаете в Неве, мочите в Неве. Поймаете в Петропавловке, мочите в Петропавловке. Если я извиняюсь за выражение, вы ее в сортире найдете, там вы мочите. Я все сказала. Бабах! А, Михаил Палыч, там какая-то тварь из него вылезла. Уже по нашей промзоне шатается. Идите! Я устал! А, мастер говорит, с ней разберемся, потом теплоцентр запустим! И тогда два от голода! А то декабрь, а батарея не греет ни хе. Хи... Все кофе побьем, пойдем. Пусть я один час. Все, пошли! Эй, сука, шапку одень! Бежим, бежим, моло! Он. Занять! Она еще уроднее, чем ты. Сейчас я трохну, а не трет. Бш, бш, бш, бш, бш бу -бу. указом я официально присваиваю сантехнику, прикончившему Лахневское чудовище, звание Героя России За спасение Санкт-Петербурга от разъяренной твари. Ура, товарищи! Все тот же рабочий день! Это секретный комитет говна и пара. Вы должны починить туалеты Международной космической станции. Поезжаю.